Автошкола КАМА. Комфортные классы, инновационный подход к обучению и современный автопарк. Автошкола КАМА. Работаем с душой. Для вас. 36-4 семерки. Команда КВН «Баклажан». Встречаем. А мы поняли, что победить в финале нужно спеть крутой рок. Ну что ж, зал, поехали. И в финал... Поглажа на сцене! Ты улыбайся! Мы разделешим тебя, любимый зритель наш, не сомневайся! Ну что, зал? ловит! Так, стоп! Привет, Андрей! Так, Рома, ты ч ⁇ придурок? Ты ч ⁇ собрался в толпу прыгать? Нет, не я! Уууу, у вас остановись, остановись! Тебя не всегда свадьбу выдерживают, что, люди выдержат, что ли? Вообще, почему вы решили начать с песни группы Би-два? Ну что, родителей не расстраивать? Они просто фанаты Би-два, а у них сегодня в чёнах концерт? А, и твои родители вместо концерта пришли тебя поддержать? Чё, им делать нефига, они на b пошли. Ой. Вы двое вообще нафига на себе майки порвали? Ну я хотел быть как крутой рокер! Но я ничего не делал, меня просто так швы расходятся. Ну и да, чтобы стать как крутым рокером, я не мыл волосы неделю. Да кому я вру? Месяц. Да и не с рокерством это связано. Короче, все, хватит. It's go, it's go, it's go. Вообще у меня есть претензии к Наилю Халикову. Че это игра в субботу? Наиль что за подстава? Так стоп, а где Наиль? Но он не смог прийти. В смысле не смог? Не, главное сам игру на субботу назначил и не пришел. Почему у него выходной, а у нас нет? Так что ты пристал к Наилю? Ну, это вообще-то самая важная игра сезона. А он тут директор, он здесь много чего решает. Он этот гремерки горы за собой убирать. А еще этот... А, все вроде. Так ты дурак, что ли? <звы> Наиль вообще-то уважаемый человек. Наиль вообще-то уважаемый человек. Он этот... Ах ты реально только гремерки? Ну, неважно. Ребята, нам нужно занять сегодня первое место. Да ладно, Андрей, не парься. Вот смотри, в одной четвертой мы заняли третье место, в одной, второй второе место. И сейчас получается какое возьмем? Четвертое! Ни разу же не брали. Так, Ром, ты что, придурок? Закономерность не понимаешь. Нам нужно взять первое место. Не, ну смотри, ну первое место! И четвертое! Ра! Так все, хватит! Тихо-тихо, успокойтесь! Ром, вообще, что у тебя на спине? Ничего. В смысле, ничего, я же вижу, что там что-то есть. Ну вот, ничего. И кто это тебе туда наклеил? Никто. Ну в смысле никто? Ну вот, никто. Я имею в виду, откуда это у тебя? От верблюда. От какого еще верблюда? <звук> так все, уберите это. Здорово, бандиты. хали -гали хали -гали, сапоги, сандали, пусть работает железная пила, Для того нас мама родила, пусть работает железный паровоз, Не для того он нас сюда привез. Катя, зачем ты постоянно начинаешь с этих фраз? Слышь, я 6 лет до звонка, от звонка на Камчатке сидела. На последней партии? Нет, на Камчатке. Катя, все, прекрати. Вы мне сами ссылку в ВК отправили на воровские паблики. Так все, Иди отсюда. Ребят, ну задумайтесь, но ну это последняя игра, последняя игра в юниор лиге. Задумайтесь. Интересно, а где Наиль? Надеюсь, с ним все хорошо. А за чемпионство буду давать тортик. Хочу придумать безымянному пальцу имя. Точно, его будут звать Вова. Он будет моим теской. Ребята, ну что, вы подумали о чемпионстве? Да, Андрей, нам нужно победить. Да, нам нужно забрать чемпионство. Я назову Пальцовой. Так все, хватит. Диско, диско, диско. Короче, я последний раз спрашиваю, вы что-нибудь приготовили для финала? Да, а мы помним, что два года назад сборная Пушкинского лицея удивила всех этим действием. А чем мы хуже? О -о -о! Так стоп! Это же той жвири, который сидел два года назад на том финале! Че ты возмущаешься, что нашел в мусорке около пушкинского лица то и повесил? И с этим вы собираетесь побеждать. Ну, у нас есть очень смешная шутка. Ну и какая? А последние слова директора 38-й школы после выступления будут ⁇ Баклажан протухший! Так выйдет, я ухожу из команды. Ну и где нам найти второго такого же маленького и бесючего квинчика? Между прочим, сборная баклажана – очень сложный механизм. Вот, смотрите. Так, при турке, успокойтесь. Так, вообще, кто такой? Я – председатель сборной татарской лиги. Сборной татарской лиги нет, а председатель остался. Ну и чем вы нам поможете? Смотри, я полуфиналист первой лиги КВН. Полуфиналист Международной лиги КВ. Я смотрю, финал это вообще не ваше. Привет, Андрей. Так что это за фигня? А, это. Так тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Смотри, они сейчас должны собраться и превратиться в одного полноразмерного человека. Я только в трансформерах видел. Так, малой, послушай. Я вообще-то выше вас. Так, мелкие, вы что, офигели? Так мы тоже выше вас. Так, я не понял, вы зачем меня оскорбляете, а? Вы сами эти шутки написали. Так, тихо, тихо, тихо, тихо. Еще и деньги за так, них... Так, тихо, тихо, тихо, тихо. Давай по тексту. Ильяс Хасанов, самый красивый мальчик. А -а -а, этого не было в тексте. Я знаю. Так, я пошел отсюда. Все, заканчиваем. Дорогие друзья, ну и в конце, когда до решения нашей судьбы остались считанные мгновения, мы хотим сказать лишь одно. Юниор-лига, спасибо за три года веселья. Уже третий год! Мы выступаем все эти три года! В финале на ваших глазах мы вырастали, поколение новое воспитали. Этот теплый зал, эти родные стены, эти удаления для нас бесценны. Вспоминать мы будем, а теперь всегда, юниорка, не забывай нас никогда. Команды Ковым Баклажан, спасибо.